Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о романе Толстого «Война и мир» и в центре нашего внимания будет эпилог. Какие нравственные уроки дает нам Лев Николаевич Толстой в эпилоге? Вот Об этом мы давайте поговорим. Но прежде всего мы должны иметь в виду, что не все герои у нас показаны в эпилоге, а показаны самые любимые герои Льва Толстого. В частности, породнились семьями Николай Ростов и Пьер Безухов. Пьер женится на Наташе, а Николай Ростов жениться на Княжней Марии. Таким образом, два любимых героя оказываются и родственниками, и показаны уже в конце романа, вот к чему они приходят, чего они достигают. И главная, мне кажется, мысль, которую Толстой доносит до читателя, это мысли о важности семьи в жизни любимых его героев. Они оба находят личное счастье и взаимодействие, Понимание в семье. Но вот э, мне бы хотелось остановиться не только на этом, а э, на той разнице, которую дает Толстой между Пьером и Николаем. Если Николай Ростов это барин, это хороший хозяин, это помещик, у которого крестьянин умеет хорошо работать, именно потому что Николай как бы не мешает мужику проявлять инициативу и хозяйствовать так, как он умеет, и заботиться прежде о мужицком, а потом уже о своем. И главное, основное слово, которое он характеризует Толстой Николая Ростова, это слово хозяин а именно так мужики отзываются о Ростове, то Пьер это ученый, это кабинетный человек. И вот в этом существенная разница между Николаем и Пьером. И очень важное место в эпилоге занимает разговор, который совершается между Николаем Ростовым и Пьером Везуховым, разговор, при котором присутствует таинственным образом случайно сын князя Андрея Николенко Волконский. Таким образом, получается, что разговор между Пьером и князем Андреем – это разговор о судьбах России, о будущем. И одновременно это будущее в лице Николеньки Волконского присутствует вот в этом диалоге. О чем же они говорят? А Мы понимаем, что у них разная жизненная позиция, разный взгляд, разное отношение к дальнейшему жизненному пути. Главная задача Николая Ростова – это оставить наследство детям своим, то есть приумножить свои богатства для того, чтобы его дети жили в довольствии и чтобы у них все складывалось удачно. Какая главная задача у Пьера? У него, безусловно, задача более, более сказать бы, он тоже думает о будущем своих детей, но не только о будущем детей, он думает еще и о судьбах всей России. Поэтому можно сказать, что Пьер это герой как бы более широко мыслящий, Николай Ростов это такой консервативный герой, а Пьер это герой более широкомыслящий и он думает о будущем России и хочет, чтобы все лучшие люди России взялись за руки, и чтобы они, объединившись, как-то изменили общественную жизнь. И вот здесь, в данном случае, конечно, безусловно, этот разговор очень важен, потому что он показывает нам, насколько колоссальная разница между этими двумя родственниками, между Николаем и между Пьером. И, конечно, Николенька, который присутствует при разговоре и восхищается Пьером, которого он считает другом отца, и он хотел вырасти таким же добрым и умным, как Пьер. Это очень важный момент в романе, хотя его воспитывает просьба Николай, но хочет он быть похож на Пьера. Вот это интересная такая вот мысль в романе. И к чему же Пьер призывает Николая? Да он ни к чему, собственно, не призывает, он просто рассказывает о своих взглядах. Люди должны объединиться, говорит он, думающие люди России, лучшие люди России. А Николай Ростов это человек, который стоит на и интересах государя, который говорит своему родственнику Пьеру, если ему прикажет Аракчеев выйти против Пьера и его сторонников, то он, нисколько не задумываясь, выйдет. И таким образом, как бы Толстой читателю предвещает будущее, которое он сулит своим героем. То есть это будущее связано, очевидно, с декабризмом, Потому что, когда Толстой задумал свой роман, он думал о Пьере как о декабристе будущем. Таким образом, он в романе показан как будущий декабрист, а действие эпилога происходит в 1820 году, таким образом, до декабрьского восстания 5 лет. И э, тот Николенко Балконский, который слушает разговор, а ему 15, значит где-то, он может вместе с дядей Пьером оказаться на Сенатской площади в 25 году. Это все наши домыслы читательские, но тем не менее нельзя не учитывать, потому что Толстой очень четко ставит все даты и говорит, когда заканчиваются события в финале романа. И очень важно, что все лучшие герои э, Толстого снят сны, и вот «Сон Николеньки Балконского» обязательно прочитайте, потому что он важен в романе, потому что он говорит как раз о будущем Николеньки, который мечтает быть таким же славным, как его отец, таким же умным, как Пьер, и, э, конечно же, э, он э, впереди какой-то очевидный какой-то подвиг, который он еще совершит, а... Все это уже остается за пределами романа, и читатель может только домысливать. Да? Толстой заканчивает э, роман на счастливых событиях, которые, э, которых он удостоил своих любимых героев. И, э, конечно же, э, все остальное, о чем я сейчас сказала, все это как бы за кадром. Э, ну и, наверное, каждый может э, какие-то уроки нравственные извлечь и извлечь из романа сам. И я думаю, что роман «Полстого война и мир» – это то произведение, которое человек перечитывает не один раз в жизни.